Конечно, тоже все здорово стилизовано. Я вот даже не знаю, как мне хочется пойти. Через мостик или по ступенькам вниз. Или через мостик вверх. Там, конечно, рыбки плавают. Малая крючка. Ай, ты опять же маленький обезьян. Краснорукий тамарин. Я тебя видела в геленджике. Краснорукий тамарин. Он занят изучением своего хвоста. Там еще один есть у И еще один уже покушал. Сейчас куда-нибудь в лаза здравствуй мой хороший здравствуй здравствуй мой хороший как же камеру-то повернуть привет привет привет да боюсь будет как в малинках в зеленой полосой как не исправлять